Расскажите, пожалуйста, об энергии сердечной чакры и о том, как ее можно применить. Заметила, что могу в медитации анахату раскрутить до силы турбину самолета и генерировать эту огромную силу, но не знаю, куда и как можно эту силу применить во внешнем мире. Чувствую, что могу с помощью нее исправлять пораженные объекты О, хороший вопрос, коллега Давайте-ка вот об этом поговорим Как раз о специализациях по магии Для того, чтобы верно ответить и точно ответить на ваш вопрос Давайте вспомним о том, что такое анахата чакра И вообще за какое тело она отвечает Я попрошу коллег сейчас вывести перед вами структуру тонких тел человека Я думаю, что вы хорошо все знаете эту схему Но давайте просто на всякий случай освежим в памяти да, у человека есть семь тонких тел, начиная от очень плотного физического, то есть самого толстого, можно сказать, да, все остальные потоньше будут, с каждым уровнем все утончаясь, утончаясь и утончаясь. Анахата чакра, в частности, посмотрите, пожалуйста, связана нас с ментальным телом. Что такое ментальное тело? Это Сфера сознания, которая отвечает за память, за слово, за информацию, за коммуникацию. Если у вас отлично работает анахата чакра, это означает, что ваше ментальное тело активно, в большей степени активно, чем какое-либо другое. А это значит, что магия слова, магия убеждения, магия вербальности, магия работать именно с вибрационным рядом, слова или со звуковым рядом, или просто с потоками информации, элементарный заговор, или там убалтывание окружающего, окружающего, да, та же психология, это все магия слова, это все ментальное тело. Это значит, что у вас эта магия в большей степени раскрыта для вас. И если вас внутренне по убеждениям тянет заниматься именно этим, Развитием, развитием и изменением окружающей реальности именно через слово, через анахату, через вербализацию каких-либо внутренних сил, то, значит, вы нащупали свою, свою магию. Ментальное тело и анахата чакра отдаленно очень связаны с магией любви, коллеги. Это тут Ошибочка, к сожалению, вкралась в наши, в, наши, в наши теории. Информация эта пришла с востока о том, что анахата чакра и сердечная чакра связаны с чувствами, вовсе нет. С чувствами и с эмоциями связаны у нас манипура чакра, именно астральное тело. Но ментальное тело и анахата чакра представляются любовью как способ Установление коммуникативных связей. Это не совсем любовь. Коммуникация может устанавливаться и не насилие любви, а насилие убеждения, насилие уважение, насилие знания, то есть там много разных потоков может переходить по этим, по, и по, и по этим каналам. Но то, что информационные каналы ментала работают очень мощно и могут установить любые контуры коммуникации, это, право, это правда. Это так оно и есть. Но то, что это называется любовью, так это вряд ли. Не всегда не всегда так. Когда люди взаимодействуют друг с другом, это не, не означает, что они обмениваются, адекватно обмениваются информационными импульсами, которые стопроцентно усваиваются сознанием, которому ты этот импульс передаешь. А сила любви заключается именно в этом, принимать все без остатка. А информация не обязана приниматься, вся без остатка, она обязана приниматься правильно. И даже если из того информационного посыла, которое отдается, усвоится хотя бы малая часть, но эта малая часть проведет необходимую трансформацию в сознании того, кому эта информация приходит, считайте, что вы уже не напрасно прожили свою жизнь или, по крайней мере, тот период времени, пока вы эту информацию Изучали или отдавали. Так и наша с вами встреча. Слов будет сказано много, и уже сказано много, и будет сказано много. Но если хотя бы часть этой информации позволит вам изменить вашу жизнь, изменить некое миропонимание в сторону обретения своей собственной свободы, значит, мы точно не напрасно прожили эти часы вместе.